всем подписчикам привет сейчас хотела поделиться одним средством которое помогло решить проблемы постоянной боли в коленном суставе коленный сустав причина боли была не очень понятна травмы не было никакой просто не могли никаким образом убрать боли из сустава сделан был вот такой бальзам на основе мази Вишневского или линемент бальзамический по Вишневскому. Я вам сейчас покажу, как это дело было сделано. И в результате боль прошла, которая не купировалась ничем. Был взят линемент Вишневского, по Вишневскому линемент бальзамический, который есть в аптеке. И сделан компресс компресс изготавливался вот таким образом бралась в салфетка на которую наносился слой этого линемента мазь растиралась сверху был лист полиэтилена то есть полиэтиленовый и в него добавлялась капля дегтя березового, Буквально он хоть там и присутствует в своем составе в этом линементе бальзамическом, он и состоит у нас с, с ксероформом, то есть с дегтами с березовым. И есть препарат висмута, в нем присутствует. И в Википедии он написан. Вот добавлялась капля еще дегтя сверху. И это дело все вы... выкладывалось на салфетку. Салфетка есть в продаже. Делалась вот такая повязка, которая накладывалась на больной сустав, болезненный сустав. Укутывалась, значит, сверху надевалась... полиэтилена и все это дело закреплялось сетчатым трубчатым бинтом то есть надевала сверху вот такая фиксирующая повязка одна можно сделать две повязки они есть в продаже доступны в аптеке и затем бинтом это дело обычным бинтом прибинтовывалось то есть забинтовалось все это дело бинтом широким бинт не стерильный то есть бинт может быть любой забинтовалось и для того чтобы не проникал неприятный запах который идет от березового дегтя все это дело укутывалось еще В результате этого компресса боль прошла, как ни странно, и колено больше перестало болеть. Что это за бальзам? Такой линемент бальзамический. Этот бальзам был изобретен и придуман хирургом Вишневским. Александр Вишневский. Еще в 1927 году. И потом активно использовался, сейчас есть институт имя, имени Вишневского, и потом прошел испытания через фронт Отечественной войны, Великой Отечественной войны. И очень многих солдат ранены, особенно восстановление после раннего, раннего ожоговая, ожоговая травма, раны. Долго не заживающий, еще до эры антибиотиков. И он спас очень много жизни. Вот этот самый линемент Вишневского. Сейчас он есть в продаже. И в принципе доступен. И не так дорого все это стоит. А проблемы с коленом ушли. Спасибо всем за внимание. Если это кому-нибудь поможет, подписывайтесь на канал.